Здравствуйте, дорогие друзья. Скоро начнем. Минутку подождем, кто присоединится. Здравствуйте, дорогие друзья. Интересно, кто сейчас будет с нами. О, Мариночка присоединилась. Здравствуйте. Так. О, какие люди. Нанди Панти, здрасте. Так, сейчас еще немножечко подождем. У нас сейчас ä, президент Удмурти тоже в прямом эфире. В общем, мы конкуренты похожи. Мы тоже что-то хорошее важное тоже будем говорить. Так что все прекрасно. Я думаю, мы сейчас начнем и кто присоединится, он может посмотреть начало в прямом эфире, в записи. Сегодня тема нашей, нашего прямого эфира — Васту как преодоление кармы, то есть как инструмент преодоления кармы. И вот я хотела бы задать вопрос, как вы думаете, можно ли преодолеть карму только благодаря васту. Если вы считаете, то, что да, можно преодолеть карму васту, да, то есть все последствия кармы, то поставьте плюсик. Если с ну, чем-то можно, а чем-то нельзя, да, то есть может васту полностью изменить судьбу или частично, то плюс-минус. А если вы считаете то, что э, вастушастра, они в принципе не могут влиять никак на э, карму человека, поставьте минус. Интересно узнать аудиторию, какое у нее мнение для начала. О, Кришна -Рати, сестра у меня присоединилась так здорово. Я очень рада, она у меня в Винте находится. Живет. Э, Замужем, в прекрасном браке. Ага, плюс-минус поставила Нанди Панти. Так, Марина поставила плюс-минус. О, Дамир присоединился. Здорово. Так, Галина поставила плюс-минус. Угу. Да, такие мудрые у нас сегодня, мудрая аудитория. Да, на самом деле мы можем помочь нашей карме ее преодолеть, да? то есть какие-то варианты мы можем учесть, да, в организации нашего пространства, нашего дома. И я как раз хотела объяснить законы кармы. То есть нам важно понимать, что это такое, для чего она нам дана, как она переходит с нами из жизни в жизнь, и каким образом мы получаем такое жилье, и как оно на нас влияет. Здесь даже моя однокурсница очень рада. Здрасте. Ой, Наташа здесь. Всем добрый вечер. Всё, мне теперь намного легче проводить прямой эфир, потому что это я провожу первый раз. И для меня это большая поддержка, то, что вы сейчас рядом со мной. И хочу я начать с того, что бывают несколько видов кармы. То есть первая карма, которая, ну, которую мы закладываем, — это Апрарабха карма. А это отрицание, то есть это то, что сейчас прямо оно не проявится. Вот именно сегодня, именно в этом году, даже в этой жизни, представляете? То есть она закладывается на какие-то такие далекие жизни. Это наши поступки, которые мы закладываем на будущее. А, существует у нас еще а, кута карма а, это в предыдущей жизни а, ну как а, в следующей жизни она будет то есть это семечко представляете когда вот мы семечко садим да оно вот постепенно прорастает а, также а, существует биджа биджа да а, то есть это когда уже а, она прорастает то есть а, карма она уже в этой жизни может прорасти и прарабха-карма. То есть это то, что уже изменить невозможно, и это будет непременно с нами. Хотя есть несколько версий того, что можно ли преодолеть ее или нельзя. В некоторых священных писаниях описывается то, что прарабха-карму можно преодолеть с помощью преданного служения Господу. А, то есть это когда ты полностью посвящаешь а, свою жизнь служению, то есть это монахи, да, а, это какие-то йоги, это саньяси, да, если мы разбираем ведическую культуру. А, то есть это люди, которые уже отошли полностью от дел, и они а, полностью погружаются уже в служение Богу. Ну как нам, людям, которые а, еще одной ногой здесь, одной там, да, то есть мы как-то пытаемся ехать параллельно на двух рельсах, да, потому что если наш поезд, он немножко а, переходит в ту или в другую составляющую, да, на ту или другую рельсу, одна рельса у нас материальная, да, другая духовная, то а, если мы какую-то рельсу принимаем за основу, мы а, можем наш поезд а, разрушить. И как же мы можем а, преодолеть вот эту прарабха-карму, которая а, к нам пришла, да, к, а, с которой мы сейчас живем? В принципе, это можно увидеть а, на плане квартиры <laughs> или дома. То есть вы, может быть, купили, да, а, уже что-то, у вас что-то имеется, и на плане уже видно, а, какие а, реакции могут быть у вас но а, интересный такой момент а, вот представляете если мы берем квартиру да у квартиры есть а, стояк а, то есть это первый этаж второй этаж третий четвертый пятый шестой а, и не может быть быть у всех жильцов одинаковая карма а, и отслеживаются такие моменты да то что Какие-то элементы, либо социальные, либо по здоровью, они все равно есть, да? но у кого-то достаточно благочестия. То есть, например, человек родился, и у него по гороскопу даже видно да, то, что у него все будет хорошо со здоровьем до конца его дней. Просто в той жизни он его наработал, и, соответственно, по здоровью его бить не будет. Но у кого-то из жильцов, у них такая опасная сложная ситуация. Да? То есть это тогда, когда, ну, например, в гороскопе видно бездетность. И в карте да, Васту, там можно увидеть то, что поражен, например, северо-восток. Что такое поражен? То есть это либо там туалет стоит, либо он отсутствует, либо там а, находится гардеробная с тяжелыми шкафами и так далее. А, например, у моих родителей а, поражен северо-восток. То есть это голова Ваступуруши. А, то есть Ваступуруши это такой домовой, который пребывает в каждом жилище. Не только жилище, но и, например, он на весь участок располагается, да, или на весь район, или на весь город, или на всю страну. То есть он высчитывается именно таким образом, какое пространство мы рассматриваем. То есть если мы рассматриваем пространство страны, то это коллективная карма. Например, форма нашей страны, если вы не знали, то это форма быка или коровы. А голова находится, знаете, где? То есть головы нет в России, а голова находится на Аляске. То есть когда-то мы свою голову отдали Америке. И вот если мы вернем, то, в принципе, Россию ждет очень прекрасное будущее. Это, конечно, не то чтобы призыв, поверьте, я очень миролюб... миролюбивый человек, вот. но э, существует такое поверье, то, что вот когда э, что-то такое соединится, то это будет очень преуспевающая страна, э, где уже будет меньше пить э, безбашенных людей и так далее. То есть э, в этом плане уже может как-то улучшиться наше положение. Так вот, голова а, находится у вас Ваступуруши на северо-востоке. И, а, зная это, в принципе, там а, какие варианты могут быть. То есть это может быть бесплодие, это а, могут быть а, дети-инвалиды. Но родители, они уже такие достаточно у меня зрелые, а, детей не предвиделось, и таких проблем а, могло бы и не быть да, в их ситуации. А, но... А, так получилось то, что э, вот эти тяжелые вещи, которые были, ну то есть это вот уже был э, темная комната, а внутри темной комнаты еще два шкафа тяжелых, то есть это утяжелили вообще в полной мере. И так получилось то, что у папы э, был инсульт, э, то есть это поражен э, был ствол головного мозга. То есть представляете, как это отражается да, на судьбе человека. И это не квартира повлияла на папу, а папа переехал в ту квартиру, где эти показатели не сходятся. И вот тут Юлия, она пишет то, что у нас тоже на съемном на жилье туалет на северо-востоке. То есть смотрите, получается то, что вот эта квартира, она с таким вот плохим влиянием, как пораженный Северо-Восток, это один из самых главных секторов в квартире. А, вот это влияние распространяется и на тех, кто снимает это жилье, и на тех, кто а, сдает его. Представляете? На две семьи, можно сказать, распространяется это влияние. Юли, если есть возможность, вы можете написать, влияет ли это как-то, ну, что-то происходит, когда вы переехали в это жилье, интересно узнать. Потому что иногда бывает то, что реакция приходит сразу. Я практикую уже около 10 лет Васту, и тогда, когда я узнала о нем, мне интересно было проводить консультации, чтобы убедиться, то, что это действительно так и работает. Потому что иногда кажется, что ну, это все фантазии, или а, это применимо только к Индии, но не к нашим регионам. Тем более мне как архитектору это было... А, ну, я подходила к этому очень скептически. И когда я проводила консультации, я могла наблюдать за судьбами людей. То есть первые мои а, клиенты, можно сказать. Ну, я тогда не зарабатывала, конечно, денег, и бесплатные консультации давала. Это были родственники. Это были мои друзья и знакомые. И действительно вот эти вот энергии, которые работают на нас, влияют на нас, они как раз проявлялись в судьбах людей по-разному. То есть проявление было очень разноплановое но ты видишь то что это все работает и тогда вот здесь у меня сестра находится она как раз написала вопрос а что насчет арендуемого жилья ну да то есть влияет и тот кто арендует тот кто сдает это сто процентов влияние ты идёт Uh, и как раз вот сестра, она тогда uh, руководила ведическим центром в Казани и предложила мне уже вести консультации уже на платной основе и uh, читать вообще лекции по вас. Так что я очень рада то, что она сейчас в эфире и поддерживает меня, потому что uh, когда-то она меня на первых моих шагах поддерживала, и сейчас тоже это можно сказать мой следующий шаг <laughs> на большую аудиторию, на uh, аудиторию онлайн. И сейчас она здесь рядом я очень рада марина пишет квартира во владение но в ней не живем она влияет на сто процентов или частично знаете я вот такой э, анализ не проводила сто процентов или частично но э, есть влияние то есть смотрите мы жить э, как консультанты э, мы видим много показателей которые могут быть да, сестру, сестру мою зовут а, Кришна Рати. <смех> У нее есть духовное имя. <смех> Она мне тут пишет то, что у меня есть имя. <смех> да. И а, так, у меня мысль убежала. Я сейчас попытаюсь ее вернуть. А И мы, как консультанты, мы можем а, очень много а, проводить таких анализов, которые а, могут в какой-то мере да, влиять на нас. То есть но не полностью. То есть это невозможно. если все плохие факторы сойдутся на нас, то, то это будет очень плохая карма. Это означает то, что господь нас очень сильно любит, потому что считается кармические реакции, которые тяжелые такие вот, которые приносят страдания, это не означает то, что это очень плохо. это означает то, что нам нужно что-то менять в себе. И, дорогие мои друзья, я сейчас вас не хочу пугать тем, что у вас сейчас на Северо-Востоке туалет, это значит очень плохо, срочно ее сдавайте или переезжайте или еще что-то. Это означает, то, что нужно задуматься, почему пришло такое жилье с таким положением. Конечно, если много благочестия, то мы, допустим, выходим на такие лекции как сейчас, да? мы узнаем информацию, как подобрать жилье, мы узнаем а, информацию, а, каким оно должно быть, мы можем его проанализировать или обратиться к специалисту. То есть действительно а, это означает, что это очень хорошая карма. А, бывает такое выражение, а я его часто использую, карма штука упругая. То есть это когда ты, как консультант, говоришь о всех этих моментах, о тонкостях, говоришь, допустим, то, что это жилье неблагоприятное, но люди начинают говорить то, что оно очень выгодное по цене, оно мне очень удобное, допустим, то, что там живут родители, и они должны помогать нам с детьми, или оно мне нравится, просто нравится. Это означает то, что карма — штука упругая, и... Они просто идут на поводу у этого. Бывают такие случаи, действительно. Так, сейчас еще какой-то вопрос пришел. От Марины. Я владею квартирой там лоджия на северо-востоке. В этой квартире э, жила с рождения, и все время по сей день там курят. У меня реально туман в голове. Я просто иногда не понимаю простых вещей, делаю глупости. Интересно, да, то есть смотрите. Давайте немножко разберем вот эту ситуацию. То есть у Марины квартира, да, то есть в ее собственности. На северо-востоке находится лоджия. Это означает то, что северо-восток уходит в расширение. Это очень благоприятно. Это единственный сектор, который в расширении дает очень хорошие результаты. То есть, в принципе, расширение на северо-востоке дает возможность духовно практиковать. Что, в принципе, Марина делает, я это знаю. То, что курит, это интоксикации. И тут нужно посмотреть юго-западный сектор, потому что он отвечает за интоксикации. Если там идет нарушение на юго-западе, то, скорее всего, люди будут употреблять либо алкоголь, либо сигареты. Либо еще могут быть измены. Даже такое. Ну да, возможно, то, что если курит, то есть такой туман. <laughs> так, Юлия, почему это может быть и как с этим работать? Не просто. А, а не просто зеркало повесить, а что-то на глубинном уровне. Спасибо большое, Юлия, за такой глубинный вопрос. Да, то есть, на самом деле, есть методы коррекции, когда мы делаем на грубом плане. Смотрите, что такое кармическая реакция? Кармическая реакция — это тогда, когда что-то мы сделали, да, и сначала нам могут приходить на тонком плане да, какие-то вещи, если мы их не понимаем, не осознаем, То есть, например, мы кого-то обидели. Мы можем исправиться, да, как-то попросить прощения, и в какой-то степени это может нивелироваться. Но если мы, допустим, обидели святого человека, да, ну, такого хорошего, который очень дорог Господу, да вообще любое живое существо, если мы обидели, то непременно придет реакция уже на физическом плане, если мы не понимаем на тонком плане. И также коррекции, они проходят на физическом плане и на тонком плане. Также мы лечимся, вот, например, Кришнарати, моя сестра, она арвидист то есть сервизический врач — это тот, который помогает вылечиться как раз на тонком плане. Когда ты понимаешь, как пройти, преодолеть эту болезнь на тонком плане, ты очень быстро вылечиваешься на грубом плане, на физическом плане. И Юля сейчас мы подскажем, над чем работать. То есть на самом деле... Я это называю точка роста. То есть, если вы переехали в такое жилье, то, скорее всего, вам нужно будет работать над тем, что будет возможно сложно практиковать духовно, но вам нужно будет практиковать духовно. Единственное то, что я вам посоветую не зачинать в этом жилье придержитесь, пожалуйста, этого момента, потому что либо это будет бесплодие, либо большой риск то, что ребенок будет инвалидом. То есть, если ну, произойдет такое зачатие, ну или, допустим, когда молодая пара зачинает в этой квартире, то означает... То, что либо по карме не должно быть детей, либо по карме будут инвалиды. Вот такие вот моменты. Вот. И... Ага. Так. Что значит «на тонком плане»? Угу. Вопрос прозвучал от Марины. На тонком плане это означает то, что мы можем либо духовно практиковать, это самый легкий способ, который вообще может быть на тонком плане, практиковать духовную практику. То есть это мы почитаем мантры и так далее. Как это происходит? Когда мы занимаемся духовной практикой в нашем жилье, то у нас... очищается эфир. То есть мы, когда произносим мантры, у нас очищение идет на тонком плане вообще практически все пространство. Все сектора, и... а эфир он находится в каждом первом элементе. Таким образом у нас очищается вообще все пространство улучшается все положение. это как раз то что относится прорабха карме. то есть мы в какой-то степени можем улучшить свое положение даже при очень плохом положении васту. Это тонкий план. но также мы можем то есть это я вам сказала высокий уровень то есть это тот уровень, который которым следует допустим святые. Да, на святых вообще не влияет плохое, э, ну, э, плохое васта. Им всегда хорошо везде и во всем. И даже если у них что-то болит, они вообще не переживают по этому поводу. А, то есть им может быть больно, но они не переживают по этому поводу. Они за все благодарят Бога. А, на нашем уровне а, мы тоже можем практиковать, как можем, да, духовно. Но при этом а, мы можем отследить по своей карте васту то над чем нужно работать то есть обычно когда например на северо-востоке туалет находится то сложности допустим стабильно заниматься духовной практикой в этом бывает проблема так расскажите пожалуйста про кухню на северо в Востоке uh — -huh. это одно из нарушений. Если у нас тема uh, прямого эфира карма, то что может с нами произойти? Uh, Северо-восток, uh, там находится первый элемент — вода. А кухня, uh, за кухню отвечает первый элемент — огонь. И тогда, когда соединяются вот эти две стихии, они конфликтующие, то в доме могут быть либо потопы, постоянно течь трубы, топить соседи и так далее, либо могут быть пожары. То есть реакция такая бывает. Например, я когда была архитектором, который не знал законы васту, я делала все, как меня просили заказчики. То есть меня попросили спроектировать баню, спроектировала баню, сказали поставить сюда, я поставила сюда. Я не знала, что это такое, что это северо-восток. И э, у этого клиента сгорела баня. Мне не успели помыться всего лишь два раза. И когда они ко мне обратились, э, я уже на тот момент практиковала ВАСТу и делала проекты по ВАСТу. И э, они попросили на том фундаменте, на, молит... на монолитной плите, организовать зону барбекю. Это тот же самый огонь. То есть на северо-востоке нельзя делать каких-то огненных объектов. И я их убедила в том, что это очень плохая идея. Когда приехала на участок, я увидела то, что у них был двойной удар вообще на участок то есть это был поражен северо-восток бани и юго-восток где огонь непосредственно находится там были водные накопления то есть баки и таким образом они притянулись mm -hmm. в судьбу такие ну, на мой взгляд страшные события но ну, тяжелые события которые не всем легко пережить Ага, у меня а, подтекает новый полотенцесушитель как раз. Ага, интересно. Да, это а, как раз на тот вопрос, то, что а, кухня на северо-востоке подтвердилась. Да. Может быть, еще какие-то есть вопросы, которые интересны относительно кармы. Я вам отвечу. Может быть, вы мне также будете задавать а, вопросы относительно. А, что где расположено и какие кармические реакции а, последуют. Угу. А, я могу сейчас рассказать о том, как, ага, если вход на северо-востоке, плюс темная комната, но там порядок. Да, а, бывает такое-то, что а, в... Темная комната, она находится на северо-востоке, и там порядок при одном условии. Если там перебираются вещи максимум один раз в год, то есть не, нужно не реже одного раза в год перебирать все вещи и выбрасывать тем, чего не пользуетесь и там должны быть легкие э, стойки полки обязательно должна быть светлая она э, из э, светлого дерева ну что-то такое э, очень легкое так вход на северо-востоке хм. э, вход на северо-востоке бывает различный я думаю то что мы с вами проведем прямой эфир по входам это такая отдельно большая тема то есть там есть допустимые а, входы, есть недопустимые. Так. Угу. Пишут, что проработать а, в случае, если полотенцесушитель протекает. Надо подумать. Сейчас я бы соображаю. То есть это нарушение первоэлементов. То есть на грубом плане это мы можем... А, где огонь поставить свечу, да, то есть это на юго-востоке установить свечу, а где на, а, на кухне, в, в северо-восточном углу кухни мы можем поставить сосуд с водой. А, таким образом мы можем а, хоть как-то на грубом плане, на тонком плане, это прям нужно поразмышлять. Я думаю, то, что а, можете перейти ко мне в личное а, сообщение, и мы подумаем. Что с этим сделать? Так, Рати Марвари пишет, в туалете окно на восток. Ага, туалет на востоке и в туалете окно на восток. Ага, а если туалет на востоке, это означает то, что, возможно, будут проблемы со здоровьем или с пронической энергией, то есть это жизненная энергия. Может не хватать сил, может э, как-то тяжеловато э, находиться в, этом, в этот момент э, дома, да. То есть э, тяжело, может быть, вставать рано утром. Ну, такие вот моменты могут быть. То есть э, там планета Солнца, которая отвечает раз за здоровье. И э, солнечная планета, да, то есть планета Солнца. Она также отвечает за такие, ну, как решительность, да, то есть лидерство и так далее. То есть вот, может быть как раз в минус уходить вот эти вот моменты. Если окно, это хорошо. <laughs> окно благоприятно. То есть иногда мы даже зеркалами открываем, то есть это на грубом плане. На тонком плане, что мы можем сделать, если туалет на востоке? Я не знаю, йога, она относится к тонкому плану. На самом деле, сурину маскар надо делать. Это может помочь. Так, сейчас посмотрим. Ага... А если квартира расположена не ровно по сторонам света, а как бы под углом а, полюса, но по форме квартира прямоугольник, как это повлияет? О, это излюбленная тема. Диагональные дома, диагональные квартиры. Это означает то, что выпадает минимум 4 сектора. И это означает то, что нужно будет работать во всех направлениях. То есть мы... Прокачиваем и отношения, и духовной практикой занимаемся, и берем какую-то ответственность. То есть во всех отношениях мы что-то делаем. Это отличный вариант работы над собой. То есть диагональная квартира — это означает то, что мы не расстраиваемся, а если что-то нам приходит, мы это прорабатываем. Ага... Так, Еще про вход слышала, что не очень хорошо на западе и северо-западе. Да, ну вот вход я бы хотела бы отдельный эфир устроить, потому что на самом деле а, есть два а, из девяти входов запада и есть один из девяти входов с юга, положительный, который можно сделать, если я проектирую дом и по индивидуальной карте видно то, что этому человеку лучше всего с юга заходить в дом, то я устраиваю входную группу именно а, в этом секторе, который один из девяти находится. Так, хорошо. Да, Кришна Рати пишет, то есть все, что связано с солнцем, будет смываться в туалет. Ну, это в туалете, да, имеешь в виду. Это не то, чтобы смываться, но на самом деле это очень. Туалет это вообще очень серьезное нарушение с точки зрения васту. Если мы посмотрим, у наших предков были дома, где не было туалетов. Это буквально сто лет назад. Были деревянные дома, и туалеты были на улице. Туалеты появились буквально недавно, и они серьезно стали отражаться на нашей э, личной жизни, <смех> на нашем здоровье. Э, и это, наверное, просто усилие в эту сторону. То есть то, над чем надо работать, просто Господь Он показывает, вот здесь э, ты будешь прорабатывать. <смех> так. Как можно тогда э, на грубом плане нейтрализовать туалет на Северо-Востоке? Э, ну, вообще, если это серьезное нарушение, да, это является серьезным нарушением туалет на северо-востоке, я обычно пользуюсь янтрами. Янтры это тоже тонкий инструмент, то есть это изображение мантры, да, и очень благоприятно их размещать. Да, сейчас мы покажем, как они выглядят. Нет, они там, вот, находятся на Спасибо. Я знаю здесь несколько людей, которых, у которых мы размещали вот такие изображения. Их 12. И они корректируют дом когда мы их размещаем по периметру квартиры в определенной точке, такое ощущение, то, что защита идет на тонком плане в виде кокона. То есть это уникальная защита. И а, существует а, такая янтра, как а, швея янтра. Сейчас я постараюсь найти. Вот она выглядит так. А, если ее а, повесить с правой стороны от двери в туалет, то есть не внутри туалета, а снаружи, то она может таким образом нейтрализовать плохое положение туалета ну, вообще в любой стороне, и северо-востока и Брахмастана и так далее конечно самое ужасное это когда туалет находится в Брахмостане, то есть в центре квартиры тогда вот это плохое влияние оно идет полностью как бы на все сферы жизни Брахмастан переводится как Место Бога, если это дословно. И а, если мы посмотрим на культовые постройки, то мы увидим то, что а, ни в церквях, ни в мечетях а, нет ничего тяжелого, да? пространство оно свободное, и а, над этим пространством а, надвышаются какие-то такие а, либо купола, да, а, либо такие маковки. То есть это очень благоприятно делать такие возвышения в центре квартиры. И представляете, когда вместо Бога находится туалет. Ну, это, конечно, не очень хорошо. Так. Да, Кришнарати пишет то, что «Да, только Сурина Маскар и йога спасает. Спасибо большое за обратную связь». Она всегда для меня ценна, потому что... Одно, когда ты даешь рекомендацию, а другое, когда ты получаешь обратную связь, что действительно работает, и это подтверждает и усиливает веру вот в эту науку. Так, пишет Марина. На тонком плане может быть как, как раз по планетам делать проработку. Кстати, да. Вот, например, на северо-востоке Юпитер заниматься благотворительностью, к примеру. Я полностью согласна а, с Мариной. Да, это очень а, хорошее замечание и а, пожелание. Действительно, астрология, васту и а, аюрведа, они очень тесно связаны, вот эти вот три дисциплины. Да, их намного больше. То есть в ведических, в ведических писаниях Описывается все, что связано с существованием в этом материальном мире. Вообще все, достроение летающих э, тарелок, да, а, И, э, ну, все, то есть все, что связано, допустим, с организацией э, денежных средств, это тоже есть. Математика есть, например, ведическая. А, есть э, как.. Э, Работать, ну, как прорабатывать э, организатору, да, или правителю. То есть это артха шастра называется, это дисциплина. Обамана шастра — это пролетающие объекты, <laughs> то есть они запускаются с помощью мантры. А сам Адольф Гитлер это изучал и пытался сделать летающие объекты. Но для того, чтобы запустить, нужна личность, которая чисто произносит мантры. Вот он это не смог сделать. Mm -hmm. Так. Дальше, что нам пишут? Как рассматривать двухэтажные дома по отдельности первый и второй этаж? Если стойки разные, планировки разные, я рассматриваю оба этажа обязательно. Если они одинаковые, то смысла нет. Угу. Речь идет про частный дом. Да, я понимаю. Там а, рассматривается в частном а, доме, там а, консультация намного объемнее больше, потому что рассматривается первый этаж, второй этаж, порой, порой еще третий этаж. А, и еще генплан участка. Потому что а, как расположено все на участке, тоже влияет на семью и жителей вообще этого дома. Спасибо вам большое за вопросы. Они просто вообще великолепны. Вы меня таким образом поддерживаете. Приятно быть полезной вам. Может быть, еще какие-то есть вопросы? Если нет, то мы, наверное, завершим эфир. Я бы хотела сказать то, что не переживайте по поводу плохой кармы. На самом деле есть и хорошая карма. И все в нашем мире оно равноценно. То есть у нас есть черная полоса, есть белая полоса. Но только мы сами можем сделать эту полосу одной большой белой, относясь к сложным ситуациям или ну, к плохому, допустим, положению вас, то именно с хорошей точки зрения. Если мы понимаем то, что это то, над чем нам надо работать, и то, что нас делает лучше, тогда мы можем легко это преодолеть. Думаю, на этой благоприятной ноте. Мы с вами расстанемся и увидимся в следующую среду. При этом я вам предлагаю ответить, задать вопросы, какие бы вы хотели темы, задать темы, какие бы вы хотели обсудить в следующем эфире к среде. Я думаю, то, что я уже преодолею этот страх общения с вами. И будет это намного легче и проще. Спасибо вам большое за то, что вы были с нами. И э, я думаю то, что вы можете э, писать либо здесь. Ну, в принципе, сейчас уже, наверное, не будет времени, чтобы написать. Э, мы, наверное, скорее всего, э, устроим э, опрос в сторис. Следите за э, сторис. Э, там устроим вам окошечко всплывающее, где вы будете писать, э, какие бы вы хотели темы увидеть, э, услышать в следующую среду. До встречи! Всего доброго. Ом татсат. Господи, как